Так, что мы не можем предложить? Мы не можем предложить простроенные концепции мироустройства, количество тонких тел, точной исторической перспективы, как все было на самом деле, как все устроено на самом деле. Идите за нами я точно знаю. Вот этого мы предложить не можем. И более того. Входной ценс у нас такой же по отношению к вам. Ребят, давайте не будем навязывать друг другу готовые шаблонные модели, неважно чего мировосприятие, мироустройство и так далее, да, какими бы потрясающие правильными они бы вам не казались или нам не казались. Мне кажется, что человек, уважающий себя, уважает других людей априори. Человек, умеющий и любящий познавать, точно так же уважает это в других людях. И а, если здесь наши с вами представления, стремления совпадают, то... С вашей стороны будет некое допущение, что, возможно, то, что мы делаем, и то, что мы говорим, что мы видим результаты своей работы на протяжении уже многих лет, а юридические подтверждения, когда сделаны нами выборы, разворачивались в жизни и становились нашей явью. Вот, что, безусловно, накладывает ответственность за то, что мы выбираем и делаем. Но мы понимаем механизмы, как мы это делаем, как это работает. Это есть сотворчество как всех живых участников процесса, так и высших сил, так и природы, так и Земли. Есть, есть, есть тонкие тела, есть сфера Земли, есть воля там, космическая, есть воля интереса Солнца, есть там другие цивилизации формы жизни. И есть наши права здесь, на Земле, раз мы воплотились, э, и в том числе экспериментировать и учиться, э, и создавать реальность, да, и смотреть, насколько то, что мы э, придумали, сделали, насколько это добро. Можно вести себя как маленькие дети, да, и плевать на всех и придумывать свое, игнорируя там волю других. Можно слушать волю других той же самой земли, да, и у нее есть план развития. У нас есть план развития, у каждого свой. Есть какой-то план развития у человечества. Кто написал эти планы? Имеет ли смысл в них вмешиваться? Или имеет смысл э, учить и, учиться их считывать и искать ту зону, где мы можем применить вот эту свою потребность в служении, в, в развитии, в том, что я живу не просто так, что после меня мир останется хоть на грамм добрее, чище светлее, чем он был до меня. Даже если там 10 человек добрым словом по-настоящему упомянут мою жизнь, что в ней благодаря мне в жизни этих людей было что-то лучше, светлее полезнее, созидательнее, чем без меня, значит я жила не зря. И вот эта внутренняя потребность жить не зря, она же заложена в каждом живом человеке. И, а, а здесь любая догма, любое это так и не обсуждается, это может это разрушить. Помните потрясающий кадр из "Араб Петра Великого", где Высоцкий объясняет своей будущей невесте, что такое счастье, да, что вот это счастье это мотылек и бойся его спугнуть. А наши глубинные процессы, вообще тут мир очень живой, все меняется каждое мгновение, мы меняемся постоянно. Но только определенными усилиями и согласиями мы можем никуда не меняться и оставаться в той же форме, как шкаф там 20 лет. Вот. Мне кажется, человеку свойственно меняться, свойственно развиваться, свойственно куда-то двигаться. И а, здесь э, мы можем предложить а, в том числе механизм мистерий, механизм, соучастие с Землей и небом в, вот в этом творчестве, в проведении развертки потоков, которые приходят на Землю. И это вот эти самые, почему мы назвали их «звездные врата», потому что мы говорим о том, что ну, как минимум на уровне Вселенной нам интересно работать, и мы понимаем, что последствия наших выборов, поступков могут влиять на, на мироздание в очень глобальных последствиях Это и есть в том числе признание каких-то божественных аспектов, свойств человека. Поэтому звездные врата, потому что мы говорим, что мы, участвуя в, допустим, солнцестояниях, равноденствиях, проводя потоки, мы понимаем, что есть воля и душа человека, и есть воля и душа Земли, и есть воля и душа Солнца. Есть другие вселенные, есть другие галактики, в которых могут быть другие мерности, в которых могут быть другие выборы. И а, как, чем большее количество энергии и сил мы способны а, а, почувствовать, принять во время этого празднования, тем и полномочия и возможности тоже открываются больше. И это сказывается и в обычной жизни, да? когда происходят чудеса, которые непонятно откуда что взялось, но ну, потому что мы выбрали, потому что возможность, которая может быть в той реальности, в которой мы находилась, не было, мы либо перешли в другую реальность, может быть, соседняя, может быть, мы перескочили через несколько там, да? а может быть, мы создали еще одну. И а, люди, что еще хочу сказать напоследок, люди, которые ничего не выбирают, тоже выбирают. Они живут в том, что кто-то создал вместо них. А кто-то придумал. Вот как на фирму человек приходит, да, есть же человек, который владелец фирмы, который придумал, что люди будут работать по столько часов, зарабатывать вот столько, выполняя вот такие обязанности. Вот. А за это их могут там штрафовать, еще что-то. Все правила игры придумывает собственник и руководство фирмы. Человек, приходя на нее, соглашается, либо не соглашается, ищет для себя подходящее. Но ведь посмотрите, сколько люди соглашаются. Соглашаются на такой машинный образ жизни. Вот вспомните, ведь не было таких диких офисов, когда огромный стеклянный улей, с неразделенными между там столами, стульями, там, лицо в лицом, вот это все, да, где человека нету своей территории. Нет возможности даже просто, вот понимаете, сесть, посидеть, попить кофе, ни о чем не думая потому что все всем видно, потому что еще снимают камеры, и в любой момент могут прийти и сказать тебе штраф, ты не работал во время рабочего времени. Вот, а ведь это, может быть, кого-то это устраивает, но если посмотреть это, да, что как бы... Что получается, что человек, согласившийся на это, еще и боящийся там, попасть под штрафы или под осуждение, или там, под выговор начальства, ничего сам не выбирает. Вот Он согласился на эту работу, и дальше все принимается как, как данность. Если бы все так делали, мы бы уже сейчас жили не то что в рабовладельческом, я даже не знаю, ну вот этот вот э, ужастики про цифровое общество, там, да, полную роботизацию и так далее, чипизацию, вот это все. Вот. Но есть люди, которые от этого отказываются, которые не согласны. Вы посмотрите, почему сейчас идет скандал с прививками. Да потому что на самом деле тихой сапой незаметно. Много людей перестали делать прививки детям. Много. Потихонечку дошла информация. А ведь врачи... Практически никогда и 20 лет назад и при Советском Союзе врачи, которые понимали, что такое прививки, не делали их своим детям. И тогда, когда они производились в Советском Союзе, за ними был государственный контроль. А сейчас 55% прививок идет из Америки, из Европы и только 5% российские. И то нет гарантии, что в России есть нужный контроль по тому, как это производится, и что это такое, и зачем это вообще нужно. вот И почему сейчас такая истерика в очередной раз поднялась? Потому что много людей без транспарантов, флагов, тихонечко для себя и своих детей выбирают другую реальность. И есть все шансы развернуть это настолько, чтобы стало совершенно очевидно, что, может быть, есть какие-то нужные прививки, но их не 25. Это может быть одна, две, может быть, не одной доказательств того, что иммунитет только портится от этого великая куча и так далее, дорогие мои. Вот то, что мы делаем, мы разбираемся в том, что мы видим, чувствуем, что идет сверху, выбираем, как мы это проводим в своей жизни, разворачиваем это, наблюдаем за последствиями, если нужно, корректируем. Поэтому это такой очень живой процесс сотворчества совместного познания, развития всего, что у нас есть, не только логики, но и чувствования, но и души и многих других. Знаете, вот есть там спор, говорит, у человека семь тонких тел, там у человека 9 тонких тел, у человека 12 тонких тел, у человека 3 тонких тела. Дорогие мои, у человека столько тонких тел, сколько он себе их успеет наработать. И каждое следующее тонкое тело дает новые возможности. Это и есть то самое божественные аспекты. Почему божественные? С точки зрения обычного человека это уже даже практически не описывается русским языком. А вот. если вы сталкивались когда-нибудь, например, с арабоязычными, они говорят о том, что в русском языке нет многих важных понятий. Поэтому русским языком не объясняются какие-то тонкие философские вещи, касающиеся познания себя и мира. Я уверена, что такие слова были. Они либо забыты, либо искусственно уничтожены. Вот. Но это как раз вот про то, что а, познать себя — это не только то, что у нас уже дано, дорогие мои, это начать как капуста разворачивать себя. И каждое следующее познание открывает то, что, не дойдя до этого, даже объяснить бесполезно невозможно. Поэтому вот этот путь который я предлагаю это путь вот этого потихонечку разворачивания себя и пробуждения своих способностей возможностей которые начинают разворачиваться и своих полномочий которые начинают проявляться в жизни и это дает ощущение совсем другой жизни совсем другого качества жизни это не связано напрямую с количеством денег количеством там я не знаю это приходит по-другому, и качество жизни становится совершенно другим, ощущение себя и жизни становится другим. Но вот здесь вот мне уже начинает не хватать слов, я могу только сказать, что есть опыт, я знаю, как дойти туда, где вот это состояние становится явью. Там очень интересно. Добрый час.